Все, мы поехали. Поехали мы. Ну да, относительно быстро. Сейчас, давай. Вот давай, хорошо.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 Обля! Давай я высажу! Ах! Ч ⁇ Давай я высажу, да? Ч ⁇ Давай я высажу! Давай я высажу! Давай я высажу! Давай я высажу! Давай